Привет гость моего канала. Меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои авторские афоризмы, анекдоты и цитаты дня. Я сочиняю на ходу, пишу стихи, пишу книги. В разделе о канале смотри ссылки на мои каналы и переходи по ним. Подписывайся на канал. Внимание, новинка, мои анекдоты. Создан лист мои авторские анекдоты. А сейчас мой анекдот дня. Алло, это Над? Слава Украине! Героем славы! Тут какой-то идиот поставил миномет и нацелил его на дом. Приезжайте. Приходите пешком, тут рядом. А, Тара, да, это наш. Подписывайся на канал. Сумашу Хримак Макс Саныч.